Я только обучаюсь, только начинаю. Могу попробовать что-нибудь сыграть, только строго не судите меня, пожалуйста. Да, окей, okay, без проблем. Да, я, я все забыл. Ну, <смех> <смех> ничего, не переживай, мы тебя строго не осудим. Вот. Да, да. <кх> да мы с учителем только начинаем заниматься. Ну конечно, ну, короче, он меня всему обучает, что сам, знаете, пока только на, на начальной стадии. Ну, это как Брюс Ли и Ипман. Хочу достичь его уровня, он крутые вещи играет. Стремись, стремись, и ты добьешься лучшего. Главное в этой жизни стремление. Он играет крутые вещи, типа знаешь. Уляни, пацаны! Да нет, Марио, Марио, Марио, Марио ебать. Марио, вот это кайф, вот это... Вот, когда вы потом я успомнишь, блядь. Ну и да? Прикольный, крутой, чувак, круто. Бля, чуть сегодня вечер тихо, гитаристов. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, Од Одну секунду. Хорошо. Давай, ты играешь. Мы поем. Короче, до тебя было два, бля, беспонтовых гитариста. Давай на тебя посмотрим. Узнаю мелодию с трех Давай, итальянец. <музыка> На Кавказе есть гора, самая высокая. Друзья, снова хочу порекомендовать вам канал моего друга под названием «Джонни Бэк». На его канале исполняются авторские песни и также реакции на них в чат рулетки. Под первым видео вы создали хорошую активность. Давайте поддержим его снова. Второй выпуск уже на канале. Переходим, ставим лайки, подписываемся. Цель – 1000 подписчиков. Не забываем передавать привет от меня в комментариях. О, давай сыграем нам что-нибудь. Все сыграет. А что можете? Сразу скажу, что только начинаю играть, поэтому строго не судите. Мелодию сам сочинил, играю, играю с преподавателем. Угу. Это откуда? А, не знаю, я сам ее сочинил. А -а -а, Прикольно. -а -а. Ну вот, ну я пока, пока так плоховато играю еще. Преподаватель у меня, конечно, хорошо играет. Все впереди. Да, да, да. У меня преподаватель вообще очень круто играет. Он одну мелодию вообще круто играет. Я хочу научиться как он. Опытный. Да ну какой опытный? Да он ну. большой. Поняли, да, новичок. Да, вообще, да, да, да, так на троечке. Вот это вот, вот это я понимаю. Ну-ка, давай, что нибудь бацай. Ой, я стесняюсь. Слушай, давай так. Я играю плохо, скажу сразу. Я сейчас сыграю, и тебе будет легче что-нибудь потом сыграть, потому что я действительно играю не очень. Хорошо, договорились? Ну, ладно. Я просто реально, действительно, недавно начал играть. Занимаемся с учителем. как Нет, ты молодец. Твоя очередь. Ну это так, это под свои песни самый простой. Я помню, знаете, песню Хозер "Take Me to Church". Да, конечно. Офигеть просто! Ну Не это я месяц пока снимаюсь, это... Вот у меня <свят> Это офигеть Я в шоке просто Это очень классно Спасибо, ты тоже неплохо играешь Офигеть, просто мне слов нет это очень классно прям вообще просто супер Очень красивая. Нирвана, например. Смелс Лайк Тин Спирит. Играет, ты что, гонишь, просто береги не сиди же и базы где красиво сыграли у меня Красавчик, майор. Ну, да, это не, не такая уши, не так уж и сложно играть. Неделя. Я понял. Ты что умеешь? Я чувствую себя раздавленным. Не надо себя так чувствовать. Ты просто тренируйся, больше играй. Я понимаю. А ты сколько учился? Много учился. Много. Больше, Это больше чем тебе лет. Да. Тренируйся, много играй. Ты обязательно Мне пойду. 13. Да, я играю 17. Вау! Это очень классно. А ты где учился? В музыкалке или по ютубу? Да, там? я 8 лет заканчивал, учился музыкалке, потом уже дальше сам своим путем пошел. Ну, вот я вот думал в музыкалку пойти, не знаю, что посоветуешь? Я тебе посоветую так, в музыкалку тебе идти не обязательно. Тренируйся сам, на ютубе сейчас много всяких уроков. Вот. Музыкалка, я тебе могу ответственно заявить, тебе не нужна. Если ты готов потратить много лет, при этом ходить параллельно на теорию музыки, всякие сальфетжи и так далее, mm -hmm. это будет вторая школа твоя. Ну, mm -hmm. я знаю, готов, да. Если я ты не готов не к этому, буду. иди. Если не готов, если тебе нравится играть только на гитаре, ты больше ничего не хочешь, YouTube тебе в помощь, саморазвитие, куча профессиональных гитаристов, музыкантов, которые выступают по всему миру, они большинство из них самоучки. Хорошо, спасибо. Да не за что, дружище. Давай, пока-пока. Спасибо большое за просмотр. Давайте сделаем на этом видео 4000 лайков и я сразу сяду делать новый ролик. Также спасибо за доната от Амира и Александра Горловецкого. Александр... Тебе прямо отдельное спасибо. Надеюсь, ролик тебе понравился. Поставь лайк, подпишись, напиши в комментариях, кто тебе из собеседников больше всего понравился. И пока.